Кто ему стоя? Левую коленку вверх. Не знаю, на видео, наверное, просто не слышно, но ты подтвердишь, да? Правую да. коленку вверх. В танце. Включайте танго, господа. Она теперь открываем голову и расслабились. Руки в замок. Здесь решаем, ребят, поворотно касаться ключицы и сворачиваемся вот так по одному позвонку вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Все, стоп. Не распяток руки ни в коем случае. Выдох. Если держим ослабились чуть могут потянуться мышцы вот тут, но ничего страшного поднялись, назад вообще все шагов вперед дышись руки пола нет пол не жди Вс, один грам и выдох. Вс. Смотри в камеру. Как состояние. Ой, это вообще космос. Да, как не падай. Я прям у меня такой ощущений, как будто я 3 килограмма вешу и такое чувство очень весомое. Да. Ну, это отлично... это вообще невероятное ощущение. Я чувствую, что у тебя еще энергетика пошла. Да. Вверх, да? прям Идиот, да. Прямо ну, по, всем... по это отдельный да. вопрос, другое занятие. Да. У меня такой прилив силы и, сил, и расслабления одновременно. И прям, не знаю, вот, вот это настоящий кайф. Что как это? будто я вся разблокировалась. Вот прям вот вся, и внешне, и внутренняя. Да, правильное слово разблокировалось, да. Это коррекция всего, все э всего э косно-связочного аппарата. Позвонки встали на место. Энергетические блоки тоже ушли. Чакра также работает, все, все сейчас движется. Тебе сейчас в тепло. Посидеть, отдохнуть, если что, вот садись чаю, чаю нагрев. Ну, а мы с вами не прощаемся. С вами будет Олег Лавгудвин. Обращайтесь, если что.